В Московском училище Олимпийского резерва номер один прошел собственный турнир по футболу или зимнему футболу. Восемь команд спортсменов и сотрудников училища по олимпийской системе, жеребьевка четвертьфиналов была накануне, начинали засветло, а финал прошел уже при свете прожекторов. Инициатором Олимпик Кап 2021, так назвали турнир, стал студенческий совет училища, главные энтузиасты всех спортивных мероприятий. Как вам погода-то? Хорошая, теплая. Теплая? Да, классная. Снежная? А, Только если бы земля да, не было, было, вообще было бы удобно. Скользите? Да, да. Вот. А, достаточно. Да. Руководство не могло не поддержать такую инициативу. И сам директор училища Герман Скоропупов с удовольствием вышел на поле. Это очень здорово, особенно когда ты играешь со своими воспитанниками, со своими соратниками, со своими сотрудниками. То есть мы одна, надеюсь, команда, одна семья. Здесь проигравших нет, здесь все выигрывают. И самое главное, чтобы все друг друга понимали, не только на площадке, но и в работе. Битва сразу пошла не на шутку. В итоге в финале сошлись команда студентов ⁇ Золотая перчатка ⁇ и команда преподавателей ⁇ Олд Boys. Преподаватели вели по ходу матча 2-0. Студенты сумели сравнять счет. И первого победителя Олимпийского кубка училища на 16-й парковой назвали только после матчевой пенальти. В них победа осталась все-таки за молодостью. Победили золотые перчатки, чей вратарь вытащил два из трех девятиметровых. Футбол был хоть и на свежем воздухе, но на мини-футбольной площадке. Сейчас, Сейчас за, Что за матч у вас был? Проигрывали, потом сравняли, потом пенальти. Да. Главное никогда не сдаваться, мы да. же спортсмены. Победила <с сила воли. Кто главный герой среди вас? Вратарь. Лучше всех вратарь. Вратарь, anyway, вот он. Ребестину, Вратаришка. Два забрал. Страшно было на финальте то да нет, не первый раз. А, то есть, Дело дел плевое. Да. Так, а кто забил победную? Джонни. Да, да, Молодец. Так, Джонни, а ты был у них и за игрока, и за тренера, так понимаю? Mm, да, да много много время, кричал, да. руками махал. Все, да, все были тренерами. Холодно было? очень горячо было, на самом деле. В конце прям уже все, подумали летом. Ну, а кто так самый серьезный был соперник у вас из всех? Учителя. Учителя, Учителя да. Финал. Финал самый-самый Вот самый финал, они реально, да? Того, что мы поняли. Судейская коллегия в одном лице. Гео Чхаидзе, футбольный тренер училища. Строгий принципиальный там, у бровки со свистком. Довольный и оптимистичный после того, как все закончилось. И закончилось очень хорошо. Первый пробный турнир. Очень все было замечательно. Были какие-то огрехи. Но в следующий год мы собираемся делать уже не кубковую систему, а 2-3 дня. То есть шанс у других команд, которые проиграли, будет еще, как говорится, в очковой системе поиграть и уже полуфиналы сделать. Ребят сегодня указали, что характер, если честно. Все хотели выиграть, но, честно, справедливо, финал достойнейший был. Игорь Кокурин, Евгения Лукьянова, Московское училище Олимпийского резерва, номер один.